Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем Таро прогноз для знака Дева на ноябрь месяц. И работать мы будем двумя колодами. Одна это наша обычная колода Таро это. И вторая это колода 78 дверей, 78 ключей. Итак, давайте приступим. Спросим Мудрого Таро, что ждет Дев в ноябре 2022 года. И первая карта покажет нам Наши задачи, энергии, карты событий, нашего настроения, карта работы, семьи, любви, отношений. Так, и сразу мы выложим карты колоды 78 дверей и посмотрим события, которые будут происходить. Какие двери перед нами открывают, какие ключи дают нам для решения наших задач. Итак, приступим. Первая карта. Ух ты! Задачи, энергии, карта Дьявол. Дорогие девушки, что нас ждет? Большое богатство, выигрыши. Какие-то игры на как это называется-то? На форексе, на каких-то биржах. Это получение кредитов, это работа с банками. Что это? Карта «Дьявол» несет во-первых, это старший аркан. Это говорит о том, что события, которые запланированы на ноябрь, они уже произойдут независимо ни от чего. Ничто этого не изменит. Второе. Карта «Дьявол» — это король материального мира. Эта карта говорит о том, что материальное положение наше может кардинально измениться. Но карта «Дьявол» всегда говорит о том, что... Вот эти события, они могут нести какой-то скрытый характер, нести какую-то скрытую информацию, нести проверки, соблазны, искушения. Поэтому, ну, допустим, выиграли вы в лотерею, да, и часто люди после этого меняются, они становятся, они теряют как бы свои хорошие качества становятся надменными, смотрят на людей свысока, да, вот чтобы этого не произошло, дьявол предупреждает. Вы можете получить богатство или какие-то деньги, или какие-то ситуации, но только через проверки, через искушения пройдя и поведя себя в этом направлении правильно. У кого-то, конечно, это могут быть проверки по отношениям, какие-то искушения не только в материальном, но и в плане отношений, да, Будьте к этому готовы, и если вы эту карту пройдете правильно, то вы получите прекрасные результаты. Я надеюсь, что девы в, основном, в основной своей части все благоразумны, и эту карту пройдут легко. Но имейте просто в виду, что э, испытания будут и в каких-то, может быть, скрытых формах. Э, ну, кстати, я забыла еще сказать, что эта карта может говорить о каких-то наших э, внутренних... Э, задачах в плане того, что мы должны э, справиться с какими-то своими зависимостями, да, это может быть алкоголь, наркотики, игры в интернете, или вообще общение в интернете, да, чему мы уделяем много времени, что отбирает у нас энергию. Кто-то целый день смотрит телевизор, да, и не может достичь никаких результатов, потому что все силы уходят именно вот на просмотр, да, каких-то э, сериалов, там какой-то информации может негативной, да, у кого-то это может быть курение, да, которое забирает здоровье, и так энергия уходит от человека. У кого-то это алкоголь, у кого-то это любовные какие-то связи, да, которые мешают правильно и гармонично строить свою жизнь. Ну а у кого-то это тяга к деньгам, финансам, я готов пойти по головам, или я готов там, приступить через какие-то моральные законы, или законы общества, или государства, чтобы разбогатеть. Поэтому здесь, смотрите, деньги могут прийти, но смотрите, какими путями. Давайте посмотрим по событиям, получим подсказки еще да на эту тему. Король кубков. Карта эмоций, карта любви, карта эмоциональной, может быть, привязанности к кому-то или к чему-то. да Если мы под дьяволу смотрим, что нужно от чего-то отказаться да, или от чего-то себя освободить. Карта говорит о том, что Могут быть какие-то разговоры с человеком, который может оказать нам помощь, который может дать нам дельный какой-то совет. Король Кубков это может быть врач, это может быть консультант какой-то, да, психолог, юрист, адвокат, который может дать нам дельный совет, как повести себя в какой-то ситуации, как правильно оформить документы. Король кубков вообще это карта короля же, да, и король у нас всегда имеет ресурсы. Если он не умеет, то ему по первому требу не дают. И вот здесь, если вы обратитесь в банк, например, за кредитом, да, под яву, то вам обязательно его дадут. Но здесь же нужно соразмерить, смогу ли я его отдать, выплатить, да. И здесь нужно четко вот оценивать эту ситуацию, потому что король чаш, он может на, на эйфории а, не подрассчитать, как говорится, силу, потому что здесь эмоции более сильны. А для того, чтобы взять кредиты, нужен король мечей, нужен а, разум, да, нужен а, трезвый, четкий расчет. А, поэтому здесь, а, смотрите, в этом плане, да, осторожнее. Давайте посмотрим, какие двери открывает король у нас кубках. Это дама Пентакли. Как раз то, что нужно. Как раз а, вот дьявол говорит о материальном да, каком-то приходе денег, о материальном улучшении. И королева Пентакли говорит, что через короля чаш, через консультацию, совет, через чью-то помощь юридическую или там другого какого-то специалиста, мы можем, или через мужчину, просто какого-то начальника, да, мы можем получить и открыть двери к, к финансовому благополучию. Кто-то может нам помочь, кто-то может нас поддержать советом, или морально, или материально. Карта материи. Когда приходят финансы, когда приходит стабильность какая-то И карта говорит, что нужно прислушиваться к чужому мнению Поэтому вот, эти, вот этот совет, да, он будет очень важен для того, чтобы пришла вот эта стабильность материальная Но здесь у вас может и мужчина и женщина сыграть роль Потому что король чаш это мужчина, да, а дама пентаклей это женщина Трезво, рассуждающий, хорошо считающий, просчитывающий, такая материальная. Возможно, эта карта указывает на вас, дорогие дело, потому что это наша карта, да, Пентакливая. Но здесь тогда нет сомнений, что мы добьемся какого-то материального улучшения в своей жизни. Давайте посмотрим дальше по событиям. Ух ты, императрица, страшный суд, три уже старшие арканы, дорогие дело. Важный месяц событий уже запланированы которых не изменишь, и они несут все нам благо. Императрица – это карта Богородицы, карта любви, карта процветания, карта, которая несет нам достаток, любовь, стабильность, красоту. У кого-то, кто желает, это карта беременности, семьи, любви. Верности, да, и вот карта уже дает нам понять, что мы эту карту дьявола можем легко пройти, потому что императрица поддерживает нас. Богородица навсегда за верность, за любовь, за четкие моральные принципы. Поэтому эта карта очень хороша для ДИВ. Давайте посмотрим, какие двери она открывает. Шестерка Пентаклей, дорогие девы но я прямо радуюсь и не могу этого скрыть, потому что, ну сколько мы ждем каких-то улучшений, да, да, в прошлом месяце, возможно, у многих были какие-то перемены, и может быть они казались трудными, но смотрите, к чему нас это все ведет, ведет к шестерке пентаклей. это карта, опять же, материальная, смотрите, двери материально как перед нами, открывается одна за другой, это приумножение благосостояния, это получение подарков, это щедрые люди вокруг нас, которые готовы нам помогать и делать вот такие подарки, судьба сама да мы дальше сейчас дойдем страшный суд ну называется страшный но по факту это просто перемена да важная судьба сама преподносит нам подарки посылает к нам людей поэтому в этом в этой связи мы смотрим на карту дьявол а какие же здесь испытания если сама судьба помогает если здесь нам даются материальные ресурсы и одна дверь открывается и вторая как раз, может быть, соблазн быть в том, а не утратим ли мы своих каких-то деви хороших качеств, своей скромности, своей, своего желания там помогать людям, да, обретя какое-то богатство, какое-то материальное стабильное положение. А в этом, возможно, идет испытание. Или не станем ли мы зависимы от каких-то людей, от каких-то... Ситуации, от каких-то новых, может быть, привычек в связи с тем, что мы можем больше себе позволить на вот эти средства. Давайте посмотрим третью карту. Старший аркан, суд. Три старших аркана говорит о том, что э, очень важные перемены идут в нашей жизни и сам Суд карта. Она говорит, что придут какие-то новости, известия. Ангел трубит, да, он будет тебя к новой жизни. Он э, вдохновляет тебя. Он говорит, все старое закончилось, все страницу эту закрой и больше ее не будешь открывать. Начинается новая жизнь. Эта карта семьи это карта рода это могут быть какие-то события в роду или в семье такие как рождение детей, покупка не знаю дома квартиры укрепление рода, да, это может быть свадьба, это может быть кто-то к вам приедет, да, из родственников, или появится какой-то новый родственник. Это когда мы жили, как будто бы спали, да, и приходит карта суд, и она говорит, "Все, хватит спать, вставай, живи полной жизнью, на всю катушку, открывай все свои ресурсы, показывай себя во всей красе, у тебя есть то, что нет, чего нет у других, но ты забыла об этом или забыла, Хватит, пришло время открыться, пришло время достать из ящика все свои таланты и проявить их в жизни, и показать себя миру. Карта кардинальных перемен, карта важных решений, после которых наша жизнь уже не будет никогда прежней. Это перелом на какой-то момент, перелом на какой-то этап, и он к благу, он к лучшему. Это очень позитивная карта. Изображено то на карте что? Суд… Когда люди просыпаются именно от материальной жизни к духовной, и вот эти события, которые ведут вас, дают вам, ведут вас к материальному, да, благополучию, они, возможно, вот через дьявола, через какие-то ситуации, да, непростые, будет вас к вот этой духовной жизни. Они говорят, да, ты получаешь материальное, но не забывая духовно, потому что приходят новости, которые вам дают понять, с вами высшие силы. Они вам помогают, и когда вы получаете то, что вы просили, не забывайте о том, что все равно материальное это вторично, что важна именно душа, важна именно духовная жизнь, важно именно ваше внутреннее состояние. Смотрите, какой интересный расклад, самый интересный расклад, вот пока я Дудев сделала, да, самый интересный. И какие двери это открывает, вот эти изменения, перемены, важные какие-то решения. Король мечей. Это наш разум, наши мысли, наше мировоззрение. А карта говорит о том, что ты можешь взять свою жизнь в свои руки и эффективно управлять. Когда у других кризис, а ты можешь это не, не то чтобы использовать, а ты просто четко видишь и понимаешь, а как выходить людям из этого кризиса и ты можешь людям помогать. Ты можешь стать таким. А -а кризисным менеджером для организации. Или ты можешь стать таким королем мечей для других людей, когда они не знают, что делать, а ты знаешь, и ты выведешь их из этой ситуации. Возможно, благодаря как раз вот материальному своему благосостоянию, вот этим новостям и переменам, ты обретешь вот эту возможность помогать людям. Посмотрите, как меняется значение дьявола задач, да? А, возможно, ты поможешь кому-то выйти из состояния зависимости. Может, вот это главная задача а, ноября вот этого года для вас. Ты получишь возможности, ты получишь материальные какие-то ресурсы. Но ты должен использовать их правильно. Ты должен помочь не только себе и своей семье, но и другим людям, которые оказались в такой же ситуации. Вот ты вышел, тебе показали дорогу, а ты покажи другим. Ты научи других, как это сделать. И здесь вот высшие силы, да, вера в себя и высшие силы, это очень играет важную роль. Если вам помогла вера выйти из этих ситуаций сложных, трудных, покажите людям этот путь, покажите, что и им эта вера, и высшие силы могут помочь, надо только к ним обратиться. И, кстати, карта говорит о том, что рот и семья, да, укрепляются. Возможно, кто-то из близких, из родных нуждается в вашей помощи. Посмотрите и подумайте, да, и помогите. Давайте посмотрим теперь по работе. Рыцарь кубков, новости, новые перемены, прибыль, радость, приятные какие-то встречи, какие-то хорошие предложения по работе. Здесь надо обязательно воспользоваться шансом, потому что, потому что рыцарь кубков он каждый день не приходит, каждый день такие предложения не делают. Какие возможности? Проявить себя, показать себя, побыть вот таким кризисным менеджером, вывести организацию или свой отдел какой-то да, на новый уровень. Воспользуйтесь этим шансом. И вам удастся показать себя, проявить себя. Это потом материально тоже принесет вам благо и прибыль. Давайте посмотрим, какие двери это открывает для дев. Паш Жезлов. Карта говорит о том, что вы видите, снова идут прибыли, подарки, да девок, если воспользуется вот этим шансом, вот этим предложением и поможет, да, допустим, кому-то изменить свою судьбу или своей организации или своим каким-то коллегам, ее ожидает неожиданный подарок. Может появиться какой-то человек, который будет хотеть на вас походить Или будет у него желание, страстное, сделать для вас что-то хорошее Это карта действия, эта карта говорит о том, что вам будут открыты новые возможности действовать на работе да? Вам может быть дадут какие-то новые полномочия но они не ухудшают вашу ситуацию, не нагружают вас работой, а наоборот, например, может быть вы купите какую-то программу, да, или вам работодатель разрешит купить какую-то хорошую программу, которая сократит время вашей работы. Раньше вы все делали вручную, а тут у вас программа это появится и вы там за пять минут будете делать то, что делали две недели. Может быть это в финансовом плане да, Такие подарки, что вы долго-долго работали Получили какой-то результат Вас оценили и вас примировали Или вам выделили там новый кабинет Или новое оборудование В общем условия Ваша, ваша работа улучшается И вы достигаете каких-то хороших результатов по работе Принимайте предложения По семье, по отношениям, по детям Четверка чаш. Но ну вот здесь нам чего-то не хватает, да. Мы немножко на себе сильно сконцентрированы, на своей, может быть, работе, на своих каких-то задачах, а про семью вот как-то мы не очень обращаем на это внимание. Совет по этой карте. Обратите внимание, приведите внимание с себя, переключите на своих близких, на своих родных, на своих детей. У вас будет шанс... Все здесь наладить, да, если что-то не устраивает. Мало времени проводите, будет шанс больше времени уделять. Не хватает финансов, будет куча шансов улучшить эту ситуацию. С кем-то поссорились, будет шанс помириться. И наладить отношения. Поэтому давайте посмотрим дальше. Здесь как бы нам трудно угодить. да, Не так свистишь, не так летаешь. Здесь надо вот смотреть на других им каково они в чем нуждаются, в чем их, им в чем нужно помочь, король мечей говорил, помогай близким. Какие двери открывает наше решение вот этих задач, да, по четверке чаш, двойка, не двойка, второй старший аркан, это уже как бы он второй, но по факту у вас в раскладе это уже четвертый старший аркан. Это очень много, как бы, да, для одного месяца. Но это говорит просто о важности событий, которые будут происходить в этом месяце. Вам открывается дверь к знаниям, вам открываются перспективы вашей жизни, вы как будто можете увидеть, а к чему вы можете прийти, а чего вы можете достичь. Раньше вы этого не видели, вы это не понимали. В ноябре вы можете это увидеть. Благодаря вот этим новостям, вот этим новостям, вот этим изменениям, помощи людей, советам вы можете это понять, это увидеть знаний получить, информацию получить, но будьте терпеливы и сдержаны. Сдерживайте свои какие-то желания. Возможно, эта карта еще может говорить о том, что вы можете воспользоваться консультацией, таролога, астролога, нумеролога, да, чтобы увидеть вот эти перспективы, увидеть, как решить ваши вопросы, увидеть, может быть, причины каких-то проблем в вашей жизни, и это поможет вам увидеть, как вы можете это изменить и что, чего вы можете добиться в будущем. Очень интересные карты, дорогие дивы, очень интересный расклад. Можете очень сильно поменять, изменить к лучшему свое материальное положение, но имейте в виду, что будут какие-то проверочки, искушения, испытания, но вы по картам видите, легко их проходите. Я желаю всем нам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.